Здравствуйте. Меня зовут Голоцевич Александр. Я ведущий специалист отдела контекстной рекламы в Webcom Group. Теперь каждый сможет почувствовать себя режиссером. Яндекс представил бета-версию своего видеоконструктора. Давайте пройдемся по его возможностям и убедимся, что сложного там ничего нет. И каждый сможет, потратив 10 минут, создать пусть не шедевр, но вполне жизнеспособное видео, которое потом с легкостью сможет использовать в своих рекламных кампаниях. Приступим! Заходим в Яндекс.Директ и переходим на вкладку «Видеоконструктор». Перед нами набор типовых шаблонов, как для горизонтальных видео с соотношением сторон 16 к 9, 2 к 1 и 3 к 1, так и для вертикальных соотношением 9 к 16. Выбираем понравившийся шаблон и жмем «Создать на основе». Перед нами открывается редактор видео с интуитивно понятным интерфейсом. Длительность ролика можно задать от 5 до 15 секунд. Чуть ниже можно загрузить аудиофайл для звуковой дорожки. Только учтите, что длительность должна быть не менее 5 и не более 30 секунд. Спускаемся еще ниже и загружаем свой логотип. Выделяем нужную область, при необходимости обрезаем лишнее. Так как мы выбрали шаблон с тремя аукционными товарами, заполняем первый. В поле «Текст» пишем название товара. В следующее поле «Текст» пишем уже УТП для товара. Или наоборот, как пожелаете. При необходимости можно поиграться со шрифтами. Только не забывайте, пожалуйста, не увлекайтесь. И не забудьте в творческом порыве про читабельность текста. Ну и завершает это предактирование товара загрузка его фотографии. Кстати, изображение должно быть не менее 440 на 440 пикселей. Учитывая требования к размерам изображений и длительность аудио, следует заранее запастись всеми необходимыми файлами с нужными параметрами. Это значительно упростит работу. Ну что, первый товар мы отредактировали. Остальные два корректируем по тому же самому алгоритму. После того, как мы внесли все необходимые изменения, жмем кнопку «Сохранить» и попадаем на вкладку «Мое видео». Там будет расположено наше созданное видео. Само видео станет доступным для скачивания через несколько минут обработки на стороне Яндекс. После того, как видео будет готово, вы сможете использовать его в своих рекламных кампаниях. Как мы с вами убедились, инструмент не предназначен для создания более-менее серьезных видео. Однако для ситуации, когда срочно нужно отрекламировать, например, акцию, а под рукой нет видеооператора, его возможностей вполне достаточно. Делайте, пробуйте, внедряйте. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будьте всегда в курсе диджитал новинок и диджитал лайфхаков. С вами был WebCom Group, до встречи! Кстати, пока вы еще здесь. Напишите, пожалуйста, в комментарии, что вы думаете об этом ролике.